Всем привет! Сегодня буду готовить тематическое безе. У меня готова швейцарская меренга. Останавливаться на ее приготовление я не буду, так как она у меня уже готова. Вкратце скажу, что соотношение белка и сахара один к двум, то есть одна часть белка, две части сахара. Смешиваете, разогреваете это все на водяной бане. До момента растворения сахара. И затем взбиваете до плотного вот такого вот состояния. Это все у меня есть на канале. Ссылочки на приготовление беззаручным миксером и планетарным будут под видео в описании. Я подготовила противень и кондитерский мешок обрезала просто уголок. Отсаживаю меренгу. Рисую такие руки. И тело. руки и тело дальше просто кругленькие то есть я ставлю мешочек давлю-давлю-давлю пока у меня не образуется круг сейчас ставлю насадку давлю и поднимаю вверх делаю косточку и еще несколько плоских безе кругленьких Мне понадобятся вот такие палочки для кофе. Палочку обязательно укладывайте на меренгу, либо втыкайте в меренгу, иначе она отвалится. Небольшую часть окрашиваю такой цвет получается бледно-бледно-зеленый, с добавлением черного красителя гелевого. Беру насадку для розы, подойдет любая абсолютно, у меня здесь она без номера. И теперь отсаживаю, формирую мумию. Вот такими полосочками. Оставшуюся милингу окрасила в оранжевый и зеленый. Возьму насадку открытая звезда 1Б. Отсаживаю тыкву. Немножко закручиваю насадку. Самый простой вариант. Перу насадку-листик, формирую листочки. У меня вся меренга ушла на противень, поэтому я отправляю сушиться при температуре примерно 60-80 градусов. У меня дверца приоткрыта примерно полтора-два часа. Прошло 2 часа, и безы высохло. Оно отстает от пергамента и не липнет к рукам. Я оставляла в духовке остыть некоторое время. А тут тут у меня эти почему-то дали трещину. Я подозреваю то, что сверху покрылась корочка. Я когда вставила в духовку, то эта корочка дала трещину, потому что внутри было все сырое. Вот эти прикольные такие получились высокие. И тыква. Рисую детальки, лица с помощью черного красителя и кисточки, либо есть пищевые фломастеры. Кому как удобней. Вот что получилось у меня в итоге. Все это можно упаковать в подарочные коробочки, либо какие-то фасованные пакеты. Мы данное событие не празднуем, однако это дает отличный повод для разнообразия безе. Кому идея видео понравилась, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго, будьте здоровы, пока-пока!